Всем добрый день, вечер, утро, ночь, у кого какое время. Пустил раньше, чтобы прогнать систему. Два человека вижу, уже смотрят. Здороваться будете, нет? Привет, Вова, как дела? А еще один будет здороваться, нет? Или это наблюдатель тихий? Так, потихонечку. Ничего хорошего, ничего плохого не произошло. Все, наблюдатель съебался у нас. Понаблюдал тихо-молча и потерялся. Как жутуха в Москве Вова? Как там Сережа поживает? Тихий опять к нам пришел посмотреть. Ребята, если заходите, я вижу, сколько людей в чате. Вы хотя бы здороваетесь, а не так вот по-тихому. Зашли, посидели, посмотрели, ушли. Вот, привет, Ян. Но один до сих пор пока не здоровается. Такой тихий наблюдатель. А, Серега, ты... Нет, все равно еще один есть. Я же говорю, один какой-то тихий наблюдатель сидит и палит к контору. Убежал. засмущал я его. Как дела, Серега, Ян, как дела тоже? Спасибо. Завтра возьму лопату, пойду, блядь, с граблями праздник отмечать. А, я понял. Так просто спросил. Может, пересекался в Москве с ним? Вчера в комментариях начитался пиздец. Сколько обиженных оказалось на видео. Так, тихушники, заходите, здоровайтесь, а не так наблюдайте, молча. Алинки тоже привет. Рыжику и Даньке тоже привет огромные. У нас он опять начинается ураган штуры думом ходят уже вчера ночью ливень был сегодня у вот, дизайна опять сорвется погода поменялась климат точнее вообще непонятно как Ну, мешаем. Тот, кто не здоровается. Я про этих тихушников говорю. Которые заходят, молча посидели, посмотрели, убежали. Или просто молча сидят. У нас много обиделось людей на видео, которое называется «Паттайя Шторм». Много обиженных стало зрителей, кого-то я оскорбил своим высказыванием. Кто-то сильно принял к себе, к сердцу мое высказывание. Один человек только единственный написал "Неху меня учить, я сам себе учитель». Нужен будет совет. Спрошу. Нужна будет помощь. Обращусь. Ну, Серег, посмотри последний видос. Ой, не последний, а предпоследний. Называется шторм в Патая. По-моему, так он называется. А, да, Патая, шторм. Патая 2018. Шторм. Тролли, хейтеры и советчики. Высы готовит лучше всех. На данное видео много у нас обиделось людей, зрителей. Я уж не знаю, как зрителей их называть. Отписались, начали писать в комментариях, отписываюсь. Еще раз повторяю, для таких, кто отписывается, колхоз – дело добровольное, ребят. Я сюда никого не тяну за уши. Кто хочет – смотрит, кто не хочет – идет дальше смотреть других. Вы все равно заходите, и потом будете в записи смотреть. Вот поэтому для вас я это все озвучиваю. Просто вчера ночью после прямого эфира читал так, периодически перечитывал, общался в чате, еще занимался делами. Сегодня решил вам еще дополнительное видео, чтобы вы, не знаю, как вам сказать правильно, стимулировать ваш мозг. пытались меня в обиженных записать, я только не понял причину какую, потому что я сразу не отвечал, но не отвечал, я же говорю, я занят был другим делом. Так, у меня тоже говно закипело, но потом я понял, о чем была речь. И как сказал, что зритель принял на свой счет, а сказал все верно, Так, есть, надо внимательно Людям еще раз пересмотреть, послушать. Ну, просто мешай. Некоторые слушают через слово, видят через кадр, потому что не все смотрят. Говорят, слушают через слово, видят через кадр и читают блядь, между строк то, что им удобно прочитать. А потом начинают из себя обиженных строить. Какой я бытло, блядь, и какой я это. он залез в одеяло, я говорю, сейчас дождик пойдет, наверное. Ну, уже пошел дождик. Тут мне барышня тоже одна писала комментарий. Под ником. Я сейчас найду я ее. Сейчас, сейчас, сейчас, так. А, Николай просто решил, что Ютуб это его личный ресурс, и он имеет право зрителям руководить и решать за них. Корону не по размеру надел, ребятам надоест, и они свою группу в чате создадут без командиров. Чему был комментарий написан, Ирина С, я вообще не понял. По поводу Короны... Как видишь, у меня мысленно короны никакой нету, это во-первых. Во-вторых, по поводу чата, кто хочет чат создавать, пускай создают. Но в моих чатах мои правила. Если ты не в курсе этой темы, тогда нехер писать. О чем был разговор в данном видео по чатам. Есть чат для общения, там все общаются. Для тебя отдельно говорю, ребят, уже большинство слышало это. А чат-опомещение – это чат оповещение только я в нем пишу. Когда выходят прямые трансляции, когда какие-то новости происходят. Так что твой комментарий вообще непонятно, к чему был написан. И я не решаю, что зрителям смотреть, что не смотреть. Ну, по сути, я снимаю, показываю свою жизнь, а вы уже решаете смотреть это видео или не смотреть. Так что еще раз говорю, ты написала непонятный комментарий, к чему. Так, Олег, привет. Вот-вот, так вот люди нормальные заходят, здороваются со всеми. А тихушники сидят, молча наблюдают пока. не говорят, зайдут, посмотрят и уйдут. Привет, привет, Олег, еще раз. Ну, блядь, Ян, через смс-рассылку я разговариваю все так, ну, блядь. Сейчас пока... Финансовый вопрос, так у меня плавает. Потому что если YouTube сегодня прочитал, охуел опять, то они обещали до конца апреля решить вопрос с монетизацией, теперь на июль или на июль перенесли решение вопроса по монетизации. Так что кто-то кто там писал, что я зарабатываю на Ютубе, то зайдите, почитайте в новостях YouTube. Ютубе. По поводу монетизации, чтобы вы были в курсе, ни хуйню свою не писали мне, что я зарабатываю на Ютубе. Миша, мне лайки не помогут абсолютно ничем. Я говорю, монетизация не включена, а толку от них не ни, ни от лайков, ни от дизлайков. Камеру, голова пониже. Помнишь. Вот бы ну, нормально в камере. Просто я нагинаюсь иногда. И... Что за атака на меня в WhatsApp? Не знаю. Это где ты посмотрел? В каком чате? В оповещениях или в общении чат? Саш, привет! Серег, я не понял, где ты смотрел? В каком именно чате? Как ты говоришь, атака была на меня. Но некоторые люди там начали возмущаться, что почему я запрещаю общаться в данном чате. Я это уже объяснил. Чат данных предоставлен для оповещений. Все. Никто там ничего не пишет. А, вот в оповещениях. Ну там, да, начали писать, обижаться. Почему я так веду? Начали мне потом. Личные сообщения писать, почему я там матом высказывался. Я ребят, я до этого, прежде чем матом начать высказываться, я раз, наверное, 5 или 6 спокойно попросил в этом чате ничего не писать. И люди на меня хуй положили тупо и продолжали так же дальше писать, пока я не начал их удалять. А потом они начали обиженку себя строить. Так что вот такие дела Серега ой мешаем. сегодня проезжал не смотрел доллар был 31 там с чем-то поэтому не смотрел рубль Посмотрим, сколько сегодня будет комментариев после этого прямого эфира на другом контенте. Обязательно его опять скачаю и туда его выложу. чтобы наши замечательные зрители, которые обиделись на меня и отписались, все равно вы это все посмотрите в записи потом. Губки надули, бантиком сложили и ушли на время. А следить за моей жизнью все равно будете, в любом случае. Нет-нет, да зайдете, да посмотрите. Вот Мишани, как пишет, сразу спам отправляет сообщение, на проверку. Так. Что-то... кто то Денировал, <реклама> делительный комментатор. Никак политик. Говорит, что люди когда-то слышали... Миш, я похож на проститутку политическую? Как ты думаешь? Нет. Вот буду слушать то, что я говорю, а не то, что они хотят услышать. Поэтому принимайте меня таким, какой я есть. А если не принимаете, я говорю, он дверь, идите, смотрите другие. Недавно, ну, соблетыли на видео, которые еще по осени наши моряки подмечки мастеровали. Нет, я не ездил в тот момент, это был, так сказать, парад, что ли, не парад, там, наши корабли заходили в бухту. Ну, там вот бы она в больнице лежит, по новостям, как я читал поэтому не знаю. Ну, Миш, я не вечное лето. И, блядь, под кого-то косить я не собираюсь. Я говорю, у меня нету зрителей, я не буду на камеру кричать. привет, друзья, потому что друзей я не могу человека назвать другом, которого я не видел даже в глаза и с ним не сидел за одним столом. Даже если с ней буду сидеть, это должно пойти какое-то время. Опять же, у меня есть два-три друга, да, больше их не может быть. Могут быть хорошие знакомые, но для меня вот этого, привет, друзья, или как личное лето. Не надо меня сравнивать с ними, я никогда ими не буду. Я буду таким, какой я есть. Ян, ты спрашиваешь препарат, который был год назад практически. Я хуй его знает, как он прошел. По поводу Мишан, твоего вопроса. Ты же, блядь, у себя на контенте, когда я снимал дистай, ты же не, не постраивался по них. Ты снимал так, как тебе удобно. Рассказывал так, как тебе это удобно и выгодно. Пиздец. Вечное лето, блядь, бог и царь, нахуй. Они для меня, блядь, не идол, блядь, чтобы на них равняться. Так, у нас там тихушники есть, нету еще, которые тихо наблюдают. Уже 10 человек, но ну, я думаю, что раз-два, ну, двое уже убежало, вот они, два тихушника сгибались. Я говорю как есть, вот сегодня с утра в Нигри прицел комментарий, про мою жену глядину. Ну так они никогда не напишут телефон, они только говорю, кричат в чатах, что я тебе там достану я тебя, блядь, выведу. Я же говорю, мне раз на телефон позвонил, я сам это приехал, я поднимаю трубку, да, слушаю внимательно. «Эй, ты, блядь, приезжай, амбассадор, тебе сейчас куёк в жопу напихай, ты куда звонишь, друг? Я говорю, «Ты знаешь, где я живу?» я говорю, «Приезжай, я тебя жду». А потом три дня его прозвонил, телефон просто был выключен. И, блядь, перед отлетом решил позвонить, блядь, и самолет целый улетел. Поэтому я данное видео, когда снимал Шторм пытаясь, я сказал, не нравится, блядь, просто на крестик нажали нахуй, закрыли его, раз и навсегда, и забыли про меня, и там про тебя, кто-то тебе там такой пишет. <coughs> Хули вы смотрите, блядь? Если вас бесит, блядь, мое присутствие, блядь, переключитесь в Ютубе, да хуя кого можно посмотреть. Нет, вы, блядь, что-то пытаетесь там написать, какие-то комментарии, блядь. Я говорю, кто вы такие, чтобы, блядь, делать какие-то мне советы давать? Я обращаюсь вот именно к этим гоблинам, которые там пытаются давать советы. Никто, блядь, и звать вас никак, запомните. Нормальный человек, он, блядь, если зайдет, ему не нравится, он просто закроет, блядь, молча и пойдет другой смотреть. А вы там что-то пытаетесь, блядь, как какать. Жалко, что они не знают про этот контент, конечно, но я думаю, со временем потихонечку будут узнавать. <coughs> Потому что ссылочку я оставляю под каждым видео. Думаю, со временем они сюда перейдут. Так, кстати, моя жена не смотрит твои видео. Понравилась природа и как -то... Готовил утку. Mm. Так, Натарила говорит, смотрите, как жить. Согласен. Мне вот тоже примерно неинтересно, как едят люди, там пьют. Я говорю, я снимал красивые места, а просмотров по ней вообще ни хера. Зато да буфет нице выставляешь сто процентов полторы тысячи просмотров, хотя знаю ценник какой, а просто смотрит, как едят другие. В чем прикол я не понимаю. вот и дождичек вошел Да. не все просто хотят все хотят приехать пожрать здесь в тайланде обожраться на год вперед чтобы потом просраться помимо этих буфетов здесь дохера чуть посмотреть Согласен, согласен Так, ладно, ребятишки Вопросы есть какие-то у матросов? Или нет вопросов по матросов? Если нет, то будем закругляться. Серега, я пизлел уже вторую неделю, пошло время. Потому что с проектом сейчас работаю, голова нужна свежая. Проект новый, пока, блядь, для меня гремучий лес. Ну потихонечку разобрался с половиной, еще половину надо разбирать. Поэтому сейчас пока без дела. Все, ладненько, давайте. До завтра выйду опять в эфир. Не знаю в какое время, но выйду точно. Так что смотрите, ссылочка под видео на мой контент. Переходите на мой контент, делайте подписку и получаете оповещение о выходе, о выходе в прямой эфир. Кто будет смотреть новые зрители, данную запись, ссылочка внизу. Здесь вот, под видео ссылочка. Все, ребят, всем спасибо, кто присутствовал. Всем пока.